Привет всем народ, сегодня я выплыл на село Нижняя Хортица, попробовать на Днепре на русле половить судочка, тут стал на ямку, до этого уже там оплавал, ну ни одного ударчика не было, сейчас я стал уже ближе к берегу сейчас достанем ультралайт и попробуем может там бычок окушок маленький будет проклевывать потому что что-то судочка нету вроде по холоту он мужики рядом проплывали говорили есть немного но так народ есть поклевочка есть он бычочек вот такой народ он пенечек класс ну то что я и говорил лучше мы половим отдай сразу вот такой народ бычок да, я тебя красиво сейчас сфоткаю. Вот такой народ бычок попался. Ну ничего. Будем пробовать дальше. Отдай, зараза. Так. Есть уже уловчик. И будем пробовать дальше. Так. Так уже интереснее, конечно. Так. Но народ пока нема судака, будем ловить бичков. Хоть что-то. Так отдай сюда так, это, это уже второй бычок так ну что пробуем дальше ловить Так. Ух ты! О, тут вообще. <смех> Не, ну это, конечно, таких надо отпускать. И... И вот такая вот получилась сегодняшняя рыбалочка. Получил много удовольствия сегодня, хоть я не споймал судака, хотя за ним выезжал, но наловил сегодня бычочков. В принципе попадались хорошие экземплярчики, но я их не стал брать, ну, не захотелось сегодня их брать. Вот там стоят лодки, багрят рыбу, при мне там забагрили хорошую хорошего точнее сазанчика такого килограмм семь-восемь наверно точно а, ну в принципе вот такая вот сегодняшняя рыбалочка понравилась, ставим пальчики вверх не понравилось сами знаете что делать ну и всем пока до новых встреч на воде есть окушка с пойма и хороший окушочек Иди. Лавчик. взял народ на О, взял вообще отлично на двойничок так Класс. Вот это сегодня рыбалочка наконец-то хоть так иди сюда тогда же что вот это зацепился Сейчас, секунду, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я тебя отпущу, не переживай. Так, есть. Вот такой вот гипноз от фанатика, народ. Груз 25 грамм. Ну и двойничок. Так. Сейчас фоточку, красавчик, и отпустим тебя.